Меня зовут Саша, мне 13 лет, мне на классах очень понравилось. У меня э, развивалась память, и я немножко начала быстрее читать. Тренер у нас очень хороший, добрый, да, мне с ним было хорошо работать, он мне помогал, когда у меня не получалось. Вот, и подсказал, как быстрее научиться читать. Mm -hmm. Вот. Саша, как тебя занималась с ребятами, которые помладше, у вас самый старший? Ну, Какие у вас, ну и много у вас таких было? Я подружилась со многими ребятами, и, в особенности с Дашей. Вот, ну. Тебя не смущало, что были ребята младше тебя? Mm -hmm. Ну, просто это часто вопросы задают, когда приходят к нам. Мне хорошо было с ним. Uh -huh. А ты поняла, как дальше можно развивать? То что в два раза увеличила да, свою скорость. Ты поняла, как можно еще дальше развивать этот процесс? Ну, вот ты же уже взрослый, то есть можно какие-то взрослые техники использовать. Наверняка я тебе уже рассказал Мария Михайловна про них. Uh -huh. Давайте мама тогда просим. Ну, мне очень понравился курс. Марии спасибо отдельно за то, что мы созванивались. То есть mm -hmm. она советовала чем какие-то примеры, то, что у нас не получалось. Mm -hmm. а, еще очень понравилась группа ВКонтакте, потому что можно было проследить не только как бы, за своими ребенком, как бы и mm -hmm. поболеть за других, чтобы.. Mm -hmm. Имейте mm -hmm. в виду чат, который чат, вот объединял закрытый, да? Курсами довольны. Uh -huh. Спасибо.